Ну что ж, всем приветик! Сегодня бы я хотел бы с вами просто поговорить Поразговаривать на тему Что будет у меня на канале в следующих в дальнейших реалиях Чего я хотел бы внедрить на своем канале Ну и поразговаривать с вами по этому поводу Первое, что я хотел бы у вас попросить, во-первых, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формат вам больше всего нравится на моем канале, что вы хотели бы, чтобы у меня на канале появилось, мне очень интересно будет почитать. Ну и мое предположение, что интересно будет, наверное, поотвечать на ваши вопросы. То есть вы можете написать любой свой вопрос в комментариях. Если он окажется популярным среди моих подписчиков, может быть, кто-то другой полайкает просто, может, ваши знакомые полайкают, не знаю. В общем, если активность будет на этом комментарии огромная, достаточно большая, ну там хотя бы по одному лайку на этом комментарии будет, то я этот комментарий прочитаю, я его изучу, я вообще все читаю, но вот в более подробном варианте отвечу на ваш комментарий в следующем э, видеоролике. Целый видосик у меня будет посвященный ответам на вопросы, а если людям это зайдет, вы будете писать много вопросов, на одну часть это слишком будет долго, то естественно будет и продолжение. Ну а далее вы там уже будете сами разбираться, хотите ли вы продолжение, либо вы хотите, чтобы у меня что-то другое было. Также пишите в комментариях, какие игрушки вы хотели бы, чтобы я все-таки потыкал, поизучал, может быть, что-то там интересное у вас в... Закромах вашего разума есть по, по этому поводу. Может, вы давно хотели, чтобы вашу любимую игрушку постримил кто-то, поигрался в нее. Ну, если она, конечно, не слишком тяжелая и не слишком дорогая. Потому что э, игрушек много, игрушек реально очень много. Ну а бюджет не очень. <laughs> а бюджет не очень, но в любом случае, э, если это не сильно дорогая игрушка будет, то вполне возможно, что я ее даже смогу купить. Ну, вот такой вот у нас. Вступление получилось. А теперь хочется поговорить о дальнейшей жизни моего канала. Естественно, завтра у нас вторник, а значит, у нас завтра будет стримчик по семи смертным грехам. Там мы будем проходить ивент, который к нам придет. Также у нас там будет прохождение всего, что у нас там будет вообще. В общем, приходите, будет интересно. Там потыкаем, поразбираемся, какие у нас обновления вообще в игру входят. Также у нас сегодня понедельник, а значит, сегодня арена закончилась, и можно получить награду, так что не забывайте каждую неделю получать активность свою, вот эту вот проявлять на арене и получать себе кристаллики. Далее. Так как сегодня у нас понедельник, завтра у нас вторник, логично предположить, что у нас через завтрашний день будет среда А это значит, что у нас по Grand Simoners будет, как всегда, стримчик в 18.30. Сейчас вы расписание вот где-то вот здесь вот будете видеть. Я думаю, где-то здесь оно и должно появиться. И вы будете там видеть, когда у меня что появляется. Ну и также ссылочка в описании на группу, в которой я постить буду. Да и пощу сейчас принципе, информацию о стримчиках. То есть я обязательно стримлю э, с уведомлением. Если вам хочется, вы можете вступить в Grand Summoners Discord, там я тоже пощу информацию о моих стримах. Если вы хотите, можете вступить в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. В общем, все, что вам нужно, все в описании есть. Ну, а если вы меня хотите задобрить, подарить какую-то денежку, может быть, у Хотите, чтобы я ваш комментарий обязательно прочитал и вставил в качестве наставочки такой небольшой, вы можете это сделать. Ну, там даже небольшой донатик в любом случае мне облегчит мою жизнь очень сильно. Потому что в любом случае это поддержка, это мотивация. А это значит, что я буду точно знать, что мой контент вам интересен. Ну и в любом случае все за вами. Я не настаиваю, но если вы захотите, я буду очень рад. Что ж, ну вот такой вот видосик я, в принципе, запланировал на сегодняшний день. Сегодня ничего проходить не будем, как я уже сказал в самом начале. Но с вас, если вы захотите, конечно, написать комментарий, поставить лайк. Может даже поделиться своим этим видео, моим, вернее, видео, э, со своими друзьями. Может быть их заинтересует мой контент. Ну а с вами был, как всегда, я Макс, меня зовут Макс. Вы на канале Каткофер. До новых встреч!